Бисмиллаху, альхамду лиллаху, ассалату, саламу аля Саламу алейкум, араматуллах. Саламу алейкум, Тумсо, у тебя хорошо развита логика. Разъясни логически, если Всевышний знает следующее наше действие, то у нас нет права выбора, так как любой наш выбор он знает заранее. Алейкум ассаламу алейкум, араматуллах. Когда говоришь о религии, ты должен понимать, что религия это не логика. Как сказал Али Ибан Абуту Алиб, да будет доволен Аллах.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 Христианин, в Коране Мария, мать Иисуса, называется частью Троицы. Ни один христианин никогда не верил в это. Кроме маленькой секты еретиков, живших тогда в Аравии. Получается, знания автора Корана о христианстве ограничены представлениями 0,01% еретиков, которые уже тысячу лет как нет. В Коране Мария, мать Иисуса, ты говоришь, называется частью Троицы. Как она может называться частью Троицы, если Ислам отвергает вообще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 и иудаизм, и христианство, и любую другую религию или отсутствие вообще какой-либо религии. А, так как я являюсь мусульманином, и кроме ислама, все остальное является для меня заблуждением, Истина является только ислам. При этом, как и подобает мусульманину, я выделяю иудаизм, и христианство из остальных а, видов неверия, так как иудаизм, и христианство выделены Всевышним Аллахом, они являются людьми Писания, и их, то, что ими принесено в жертву, мы можем а, употреблять в пищу, я имею в виду мясо, и также их, а, на их женщинах дозволено жениться. По шариату свидетельство не мусульманина против мусульманина не принимается. Свидетельство женщины стои, стоит, стоит в два раза меньше, чем мужчины. В уголовном а, разделе шариата эта система прямо противоречит здравому смыслу. Неудивительно, что ни одна шариатская страна не добилась успеха.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 سأمحو رجس الصيوني، انتظريني، انتظريني يا قديس، انتظريني، سأزير سدودا.